Украина однозначно, квалифика... Украина однозначно квалифицирует действия Российской Федерации как нарушение целостности суверенитета территории Украины. Вся ответственность за последствия этих решений лежит на политической власти России. Признание независимости оккупированных регионов Украины, Донецкой и Луганской областей, означает односторонний выход Российской Федерации из Минских соглашений и игнорирование решений, принятых в нормандском формате, что ставит под угрозу все мирные усилия и разрушает нынешние форматы переговоров. Сегодняшними Невозможными решениями Россия легализовала собственные войска, которые фактически находятся в оккупированных частях Донбасса с 2014 года. Страна, которая 8 лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она заявляет. Мы настаиваем на полноценной работе ОБСЕ на недопущении провокации дальнейшей эскалации. Также инициировано заседание экстренного саммита Нормандской четверки. Ждем четких и действенных шагов поддержки от наших партнеров. Важно сейчас увидеть, кто наши настоящие друзья и партнеры, а кто просто будет пугать своими словами Российскую Федерацию. Данное решение президента России было продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса. Решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса на основе положений Устава ООН Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов. Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины. Этот указ также представит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины. В ближайшее время Государственный департамент и казначейство получат дополнительную информацию. Также в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением России международных обязательств. Для ясности эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и суровые экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину. Сейчас все стороны должны проявить сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряженность. Приветствуем и поощряем все попытки дипломатического урегулирования и призываем все заинтересованные стороны к продолжению диалога и консультации. Поиску разумных решений, которые учитывали бы обеспокоенности друг друга на основе равенства и взаимного уважения. Генеральный секретарь серьезно обеспокоен решением Российской Федерации, касающимся статуса некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины. Он призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями, одобренными Советом Безопасности в 2015 году. Генеральный секретарь считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Организация Объединенных Наций, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, по-прежнему полностью поддерживает Суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Генеральный секретарь настоятельно призывает все соответствующие стороны сосредоточить свои усилия на обеспечении немедленного прекращения боевых действий, защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, предотвращение любых действий и заявлений, которые могут привести к дальнейшей эскалации и опасной ситуации в Украине и вокруг нее. Владимир Путин. Владимир Путин фактически объявил, что Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Это явное нарушение международного права. Это вопиющее нарушение суверенитета и целостности Украины. Это отказ от Минского процесса и Минских соглашений. И я считаю это очень дурным предзнаменованием и очень мрачным знаком. Это еще одно указание на то, что в Украине дела идут в неправильном направлении. Великобритания будет Будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать народ Украины с помощью очень надежного пакета санкций. Виты председателей Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Лейен, а также главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля полностью одинаковые. Они хотят показать единство. В этом тяжесть нашей позиции. Сербия находится на европейском пути. Сербия всегда поддерживала целостность Украины. А с третьей стороны есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России. И это факты, с которыми, как президент республики, я сталкиваюсь. Признавая сепаратистские регионы Восточной Украины, Россия нарушает свои обязательства и наносит удар по суверенитету Украины. Я осуждаю это решение. Я потребовал проведения экстренного заседания Совета безопасности ООН и введения европейских санкций. Вечером канцлер Олаф Шольц говорил с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном об ухудшении ситуации после того, как президент России в понедельник официально признал две так называемые народные республики – Донецкую и Луганскую. Все трое собеседников согласились, что этот односторонний шаг России является явным нарушением Минских соглашений. Германия, Франция и США резко осудили решение президента России – этот шаг не останется без ответа. Канцлер, президент США и президент Франции выразили свою солидарность с Украиной и высоко оценили осторожную реакцию Украины на сегодняшний день во главе с президентом Владимиром Зеленским. Партнеры договорились не ослаблять своей приверженности, территориальной целостности и суверенитету Украины. В то же время будут предприняты все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Понятно, что отсутствует договоренности между Западом и Россией по системе безопасности. Участники нормандского формата не достигли взаимопонимания по пути реализации Минских соглашений. В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности Казахстана, на котором мы официально примем позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов Устава ООН. Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку. Она также пытается создать предлог для повторного вторжения в Украину. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Союзники самым решительным образом призывают Россию избрать путь дипломатии и немедленно отказаться от масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг к нее, а также вывести свои войска с Украины. Признание двух сепаратистских территорий на Украине является вопиющим нарушением международного права территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Сбигни Фрау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Судерфельд и генеральный секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберта Мантелло резко осуждают решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины как самостоятельные. Они сделали следующее заявление. Этот шаг является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ и противоречит минским договоренностям. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность других. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение. Признание только усилит напряженность и отделит население, проживающее в этих регионах, от остальной части их страны – Украины. Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны руководствоваться здравым смыслом и соблюдать международное право. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы должны активно искать мирное решение путем диалога. Страны всего мира должны работать вместе, чтобы обеспечить быстрое и мирное решение украинского вопроса. И Корея будет активно участвовать в этих усилиях, как ответственный член международного сообщества. Я хотел бы сказать, что действительно сейчас в мире происходит очень важное событие. Вчера господин Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории. И вы знаете, что Сирийская Арабская Республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин. Мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской республиками. Грузия решительно осуждает признание России украинских, Донецкой и Луганской областей, которая повторяет сценарий 2008 года, приведший к оккупации 20% наших территорий. Грузия поддерживает вас, президент Зеленский, и поддерживает украинскую территориальную целостность и мир. Южная Осетия, с 2014 года признающая суверенитет ДНР и ЛНР, полностью поддерживает решение России о признании республик Донбасса. Это решение – залог прекращения братоубийственного безумия. Это сбережение тысяч человеческих жизней. Это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность. Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же, как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле республики Южная Осетия. Неприемлемые действия России угрожают миру в Европе и во всем мире, и с ними нельзя мириться. Я говорил об этом с главой Еврокомиссии сегодня, и мы подтвердили нашу твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Признание России Донецкой и Луганской сепаратистских республик является недопустимым нарушением международного права. Это также означает односторонний выход из Минских соглашений. Литва окажет поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. От имени властей и народа Республики Арцах приветствую решение президента России Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Право нации на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права. Ряд действий России, включая утверждение независимости отколовшихся регионов, нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не можем это признать и решительно осуждаем. Что касается этой ситуации, наша страна серьезно обеспокоена и будет внимательно следить за ней. Мы будем координировать свои действия и работать с G7 и международным сообществом, чтобы отреагировать, в том числе санкциями.